Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста. Меня не слышно? Меня слышно? Ау. Угу. Отлично, отлично, отлично. Что ж, сейчас начнем работать. Я сейчас представлюсь и, по всей видимости, я выключу видео и будем работать э, с моей фотографией. По той простой причине, что немножечко все это э, интернет немного не тянет. Итак, уважаемые коллеги, приступим к работе. Меня зовут Лотникова Лёля, я один из, представ... один из руководителей интернет-проекта «Корпорация ЗУС. И если мы еще с вами не знакомы, давайте с вами познакомимся. Так, сейчас, минуточку, мы сделаем вот так. Опа, Опа все убежало, да? Вот она я есть. Минуточку одну. Угу. Сегодня у нас с вами будет немножечко необычное заседание, необычный вебинар. Я сегодня вам расскажу о трудовом отпуске, который предоставляет наша компания «Партнер» ежегодно. И мы с вами посетим все те места, где мы были, мы с вами вместе почувствуем, ту прелесть, которую предоставляет компания Рифлэм, когда ты отдыхаешь, когда дают возможность отдохнуть и увидеть весь мир. И пока я не буду нарушать своей традиции, нашей традиции, небольшой рассказ о новом продукте или о том, что мне очень понравилось. Минуточку, сейчас я подойду. Итак, мы сегодня с вами говорим о на сегодня, но ну, сейчас будем говорить о, о продукте, который э, мне очень понравился и о котором бы я хотела порекомендовать. Посмотрите, вот это капсулы, вот эти капсулы. Вот эти капсулы. Это новинка в каталоге. И так как у нас vip спо в нашем городе мы, значит, имеем, то нам приходят ежекаталожно новинки следующего каталога. Естественно, эти новинки к нам пришли, и мы уже испытали на себе это средство, которое очищает, увлажняет, выравнивает тон лица, и, естественно, конечно, помимо тона она выравнивает вообще лицо, то есть неровности различные. Так вот эти капсулы мы уже попробовали, не попаду, вот эти капсулы, есть туба-1, туба-2. Первой тубой мы просто один раз в неделю. Намазали лицо и нанесли на лицо и на декольте через 10 минут, ровно через 10 минут второй тубой. И результат у вас уже будет через 2 недели. Я уже это испытала и рекомендую вам попробовать. Попробуйте и тогда поделитесь с нами вашими впечатлениями. Это о новом продукте. Итак, смотрю, народ уже подошел, мы с вами начинаем продолжать. Сейчас мы будем с вами говорить о золотой конференции. Это шикарнейшая золотая конференция, которая проходила в Средиземном море. Но мы за это время посетили не только Средиземное море, мы еще посетили Гейское море. Мы посетили три страны, четыре города. И сейчас я вам буду все по слайдам рассказывать. В общем, смотрите, вот таких два шикарных лайнера, так, чтобы связь не прервалась, я перехожу на аудио, с вашего позволения. Значит, отлично, меня слышно, напишите, пожалуйста. Итак, два вот таких шикарных лайнера шли вот, -вот так, вот как вы сейчас видите, вот так они и шли. Два по Средиземному морю, совершенно одинаковых, шикарнейших, где находилось больше шести человек на, на одном лайнере три с хвостом и на другом там три с хвостом в общем здесь были самые успешные свободные здоровые умеющие мечтать и воплощать свои мечты в жизнь только из стран СНГ было 1200 участников вообще присутствовало 68 стран Сидима у нас сегодня вебинар не про работу, а про то, как мы отдыхаем. 68 стран, которые... 58, простите. А 58 стран, которые присутствовали с нами вот в этом отпуске. Итак, продолжаем. Удивительнейшее наше путешествие начиналось... Из Рима, как видите на карте, в, Риме, в Рим мы прилетели. Мы летели через Германию, через Франкфурт, я вам позже покажу. В Риме мы разместились на эти лайнеры и поплыли в наше круизное путешествие. Как это было на лайнере, я вам покажу. Главное, смотрите, как мы передвигались по карте. Мы зашли сразу на остров Миконос. Это уже было через сутки мы были на острове Миконосе. зато здесь мы отдыхали целый день. Потом мы переместились на, в Турцию, в Кудаша, куда Сары. Вот после Турции мы переместились в Афины. И в Афинах мы, значит, там отдыхали тоже очень долго до часу ночи с утра до часу ночи мы были в афинах а затем мы снова а, по, по, как бы как это правильно называется поплыли обратно в рим для того чтобы улететь после отпуска ну по своим так сказать туда куда нам нужно откуда мы приехали и самое интересное что когда мы возвращались назад а, посредиземного моря ночью для нас был Обалденный фейерверк. Об этом сейчас все по порядку. Нас приветствовали, нас развлекали. И как это было, мы с вами сейчас все узнаем. И немножечко истории. В греческой мифологии берега, берега Гибралтарского пролива называли геркулесовыми столбами, символизирующий край земли. Этот пролив отделяет Марокко от Испании и соединяет Антлантический, Антлантический океан со Средиземным морем. Мы все это снимали, все это у нас есть. Вы еще увидите много роликов, Екатерина уже в чаты бросала ролики, вы уже видели часть из них, и я хочу с вами поделиться еще фактами, которые, ну, немножечко нас как бы, ну, очень интересно, где ты был, да, потому что вот Средиземное море на самом деле это океан, поскольку под его водами обнаружены океанические участки земной коры. Это было так интересно, особенно когда дельфины смотришь, а за тобой дельфины плывут с дельфинятами и провожают, провожают каждый лайнер, улыбаясь. Мне кажется, они так улыбались, эти дельфины. Из древних времен Средиземное море было единственным путем сообщения между территорией современной Европы и другими странами. Это очень важно, потому что более другие океаны сразу не, ну, не обнаруживали, а уже потом они все это. Пооткрывали, ну, как, как эти э, путешественники, все это открывали. Вот, но единственное было это Средиземное море. Вот у меня, например, файл не грузится. Это ваше дело, Дима, это как хотите. У нас план работы такой. Дальше. Средиземное море со всех сторон практически окружено сушей. На его берегах расположено 21 государство. Представляете, сколько? людей проживает э, на берегах Средиземного моря. На севере находится Европа, на востоке Азия, а на, на юге лежит Африка. И вот эти люди, которые э, везде проживают по Средиземному морю, в Европе, в России, в Америке, они все были с нами. Мы все говорили э, на разных языках, но мы друг друга понимали. Нам не нужно было дополнительного какого-то еще переводчика, потому что мы все лидеры, и мы все понимали, что мы там делаем. Ученые подсчитали, что воды Средиземного моря полностью обновляются через Гибралтарский пролив каждые сто лет. Так что купайтесь, не бойтесь. Каждые сто лет там вода меняется, значит все чисто. Мы не боялись, мы купались. И вот интересный факт. Согласно исследованиям, проживание на круизных лайнерах стоит столько же, сколько полный пансион во всем необходимом на берегу, но качество жизни на лайнере выше. И компания Арифлейм оплатила только за лайнеры 11 миллионов долларов за то, чтобы мы отдохнули на этих лайнерах. Лайнер. Ребят, скажите, даже высокооплачиваемая работа на, э, в офлайне, то есть в классической системе, предоставляет такой отдых своим э, э, партнерам? Вот напишите мне, пожалуйста, кто знает, предоставляет 11 миллионов долларов. Вы только посмотрите на эти цифры. Перелет не в счет. Перелет не в счет. Еще перелеты. Еще перелеты – это отдельная цифра, это совершенно отдельная цифра. И далее. Еще вот тут, вот, вот смотрите, более 150 тысяч блюд готовится каждую неделю на борту круизных лайнеров. Попробовать все – это просто невозможно. Мы вначале так наивно подумали, что мы будем по ложечке, но все пробовать. Но нет-нет, даже, даже, даже и близко невозможно это все попробовать. На лайнере только бесплатных было 5 ресторанов и еще 20 платных. Лайнер – это город, по-другому его не назовешь. Далее. И самый большой круизный лайнер может, может вместить более 5000 путешественников. По высоте он сравним с 16-этажным Зданием. Мы и половину не попробовали, Марин. Невозможно было попробовать. И сейчас я вам покажу лайнер, на котором мы были. Вот этот лайнер, в нем 15 этажей. Вот в этом лайнере 15 этажей. Это наш лайнер, на котором мы отдыхали. Если, видите, если вам хорошо видно, то вот э, верхняя палуба, то нижняя, вот, это ресторан, который на открытом э, воздухе. Там внутри очень много разных ресторанов, на всех этажах. В общем, развлекалок здесь э, мы за неделю просто не смогли все, э, все испробовать, везде побыть. Это, это просто шикарнейшее удовольствие, когда ты плывешь, вернее, лайнер, ну пусть не плывет, а идет, как правильно говорят, по морю, да, и это тихое Средиземное море плещется, конечно, не дай бог попасть в шторм, но у нас была неделя просто прекраснейшей погоды, один раз там гроза была, и это просто шикарно. Вот, вернее, как, одна гроза была, но она так далеко от нас, мы там думали документы наши с собой брать или не брать, хотя зачем брать, когда они в море все равно раскиснут. Ну, в общем, у нас была идея, фикс, как нам спасаться. И Ну, там спасательных лодок очень много, в каждой каюте для каждого человека есть спасательные жилеты, свистки и все, что положено. В общем, техника безопасности была на высочайшем уровне. И далее... На всех, ну, на борту каждого круизного лайнера пишется буква X. Это буква, ну, «Хип» греческого алфавита является, ну, как бы сокращением. Это говорит о том, что начало, которое полож... ну, вот, значит, вот эта вот компания, она положила, как бы, начало круизам. И, ребят, это не так давно оказывается. В 1988 году. Это... Отдых не для бедных, это отдых для смелых и богатых, для предприимчивых. И вам это грозит впереди обязательно побыть в таком отдыхе. Ну что ж, а теперь давайте приступим к работе. Вот смотрите, сколько стран присутствовало, вот даже карту представляю. Вот даже карту представляю, какие страны а, были э, задействованы, вернее, отдыхали на этих лайнерах. Один лайнер голубой, вот которым голубо, голубым написано, это мы на нем были, а далее здесь уже другой лайнер. Почему тут меньше стран? Потому что там, допустим, Индонезия, а, Китай, а, еще какие-то там страны, у которых очень огромное количество а, сотрудников. Вьетнам, а, то есть партнеров там много, и Нигерия там... Огромные компании, огромные команды были, поэтому там чуть-чуть поменьше стран, но ну, по количеству одинаково было, что там, что на одном лайнере три с чем-то было, 3200 или 3300, и на другом точно так же было. Вот, и вот таким образом нас расположили на лайнерах. Мы, каждый из нас, значит, добирался до Рима своим проложенным путем. Но здесь, смотрите, что такое проложенный путь? Компания, партнер, компания Reclame, для того, чтобы мы с вами комфортно отдохнули и без проблем, сама занималась открытием виз. Наша задача была только, чтобы у нас были действующие загранпаспорта. Сама занималась открытием ВИЗ, значит, сама прокладывала маршрут, как нам добираться, потому что компания заключала договора с авиакомпаниями, и они нам прокладывали маршрут. Значит, смотрите, лично мы летели через Германию, мы прилетели во Франкфурт, а там сели на другой самолет и полетели в Рим. Причем компания рассчитала так, наш маршрут, так поставили, что мы практически нигде ничего не ждали. Мы прошли таможенный пост, прошли то, прошли это и пошли на посадку. В течение часа, через час мы уже улетели на Рим. И то бишь мы 22 числа вылетели, сентября, и уже 22 сентября мы уже разместились в. На лайнере. И вот так мы летим. Катюша в чаты уже бросала некоторые слайды, вы увидите. Вот так мы летим. И когда смотришь вниз и думаешь, мы как-то едем на юг, где очень-очень тепло, а кругом снег. Кругом снег, в горах снег, и там везде есть горнолыжный спорт, горнолыжный туризм. Вот, помимо того, что на море можно отдыхать и загорать, ты можешь подняться на снега и там, там тоже отдыхать. Итак, мы прилетели в Рим. Кто э, хоть раз был в Риме, расскажите, пожалуйста. Есть у нас такие, которые уже, ну, может быть, сами ездили в Рим. Мало ли, захотелось человеку, и он посетил. Вот. Ответьте, пожалуйста были ли в Риме, потому что если делиться Римом рассказывать, то мы в прошлый раз отдыхали в Риме, очень много путешествовали, мы рассказывали об этом городе, то сейчас мы останавливаться не будем, просто я скажу, что в Риме огромный порт, это шикарнейший город, где можно посмотреть в основном все историческое, хотя меня немножечко коробит бродить по Риму, потому что это многовековой город и там один город ушел нет, так нет. Ну, просто я мало ли кто был. Да, пишите. Один город, допустим, под землетрясением или под чем-то ушел под землю, построили другой. Для меня это немножечко важно, что я хожу там, где уже что-то где-то захоронено. Вот. Но это очень интересно. Это очень интересно, по нем походить, побродить, посмотреть. Я думаю, у нас с вами это еще все впереди. Мы, возможно, даже своей командой сможем съездить, даже не, не только с компанией-партнером Арифлейм, но и своей командой. Итак, время мы, мы по по ну, как бы размещ поехали размещаться на вот эти два шикар шикарнейших лайнера. Как видите, они очень высокие. Мы все идем туда для размещения. Катюша ролик там бросала, смотрели вы наверное когда мы прошли, вот справа там терминалы различные, проверку, причем на лайнер идет очень серьезная проверка, в аэропорту такого нет. Вот, потому что там беспокоятся о безопасности, чтобы человек был в безопасности. Нельзя проносить спиртное, потому что спиртного на лайнере очень много и не очень дорого. Вот, и вы можете это употреблять, вот, а, ну, для того, чтобы как бы не отравились люди, потому что за продукцию отвечает, да, за продукцию отвечает, значит, та компания, которая нас везет. И вот мы находимся в хвосте нашего лайнера, а сзади стоит лайнер другого. Другой. Это вот фотография как бы Рима и его порта, ну не сам Рим, а это порт, который в Риме находится. Вот. вот так вот было расположение. Весь лайнер, буквально, были только наши, как бы сказать, не только наши сотрудники, вернее, только Арифлейм, только партнеры Арифлейм. И весь лайнер был обозначен вот этим юбилеем, потому что это юбилей. И везде была Арифлейм, 50 лет, разная была продукция там, и ретро-продукция, и тестирование нашей продукции. В общем, сегодня я вам расскажу, насколько нас там развлекали и показывали. Ребят, скажите, я не сильно спешу? Все понятно, что я говорю? А то, может быть, я в такой эйфории тороплюсь, рассказываю, а вам непонятно. В общем, это мы виды, как у нас было красиво на лайнере. Это очень нравилось. Это самая верхняя палуба, где проходили постоянно различные вечеринки. Днем мы здесь купались, загорали в свободное время. Музыка всегда была живая, всегда живая была музыка, всегда были развлекалки. Это как бы на хвост лайнера идет, а там еще дальше много-много-много. Передается, ой, отлично, отлично. Я прям вот этот вся вся вся вся в такой радости. Я еще хочу, честно сказать, я еще хочу. Далее. И вот это наша каюта. Хочу такой же уход, хочу такой же комфорт. Ребят, после того, какие там были постели, мне хочется, да да да, мне хочется дома взять все выкинуть и купить то, что было на лайнере, всю ту постель. Просто шикарнейшая. Я не поняла даже, что за ткань, но она настолько была нежная, настолько была приятная. Ложишься... И балдеж! Значит, у нас был как бы балкон, где стояли два жезлонга, столик, мы могли там лежать, загорать, наблюдать за морем, за дельфинами. Значит, у нас здесь был и ванная комната, и сейф, и вот эта кровать. Это вот сейчас вы видите подарки, мы практически после каждого мероприятия приходили, у нас всегда были какие-то подарки, нам компания Арифлейм дарила, но знаете, что мне еще, очень хочу еще к чему вернуться, мы встали утром, быстренько собрались и побежали на завтрак, на какие-то дела, приходим, а у нас убрали кровать, уже заправили для того, чтобы это был день, ну, то бишь, как убранная кровать. Потом мы побежали еще куда-то, у нас свои дела. Мы старались с Катюшей как можно больше побежать на обучающие семинары, на мастер-классы. Короче, ловили каждую информацию. Вот. И отдыхали, конечно же. Приходим нам к обеду, уже приготовили постель, чтобы мы полежали. Я не знаю, когда они это делали. У них, очевидно, есть такой распорядок. Далее. Мы отдохнули немножко и побежали снова своими делами заниматься. Приходим к вечеру, а нам постель вот так готова ко сну. Это было просто прекрасно. Мы помылись сегодня. Полотен, вот, полотенце заменяется, там халат, все Помылась, я бросила полотенце. Я утром помылась, бросила, ухожу, прихожу, у меня уже чистое новое висит. Чистое новое висит, понимаете? Это... Это, я не знаю, это высший класс обслуживания. На лайнере все картины были только подлинники, только подлинники. Никаких камер там нет, ребята. Камер нет, у них есть режим. И вот эти ребята, причем там не женщины работают по уборке, там работают ребята, мужчины. Мужчины, и они вот на коридор, допустим, их 2-3 человека на один отсек, 2-3 человека, которые убирают, они постоянно труд, они постоянно убирают не в коридоре, а так в каюте. Это уборка постоянная. Причем они не говорят на русском, но знают несколько слов на, на различных языках. Я думаю, это их заставляют изучить. И они каждое утро, каждый день, где бы мы их не встречали, они всегда говорили, они знают, что мы русские, они нам говорили, доброе, как -то, доброе утро, как-то так интересно, или это самое, на другом языке, с другим человеком на другом языке. Они знали, ну вот как бы всегда говорили, или там идешь в обед, они тебе обязательно скажут приветствие, обязательно улыбнутся. И причем весь персонал, а персонала на каждом лайнере 1200 человек. И каждый человек персонала всегда улыбался. То ли это тот, который обслуживает тебя на жезлонгах, когда ты пошел отдыхать там, где бассейн, ты уронил полотенце, допустим, лежал на жезлонге, ты уронил полотенце, у тебя тут же его забирают, ты берешь новое. Это вот обслуга называется высшего качества. Вот на лайнере вот так выглядят туалеты, это туалетные комнаты общего назначения, не каютного, общего назначения. Ты можешь руки вытирать одноразовыми полотенцами, ты можешь бумажными. В общем, в общем, ребята, высший класс, цветы живые, все подлинно, все подлинно, все натурально. Ничего химического. Далее. И, конечно же, в этот же день, как только мы разместились на лайнере, у нас вечеринка. Вечеринка начала нашего круиза начало нашего круиза как видите мы специально зафотографировали что вот это вот все спиртное оно в пластмассовых стаканчиках многие сейчас нам скажут что вау пластмассовые стаканчики какое же это самое я уже не помню это, наверное, у меня в руках шампанское было в данном случае но там несколько сортов всего это было разные вот и это для безопасности, потому что немножечко подкачивает лайнер. Где-то скользко, где-то друг друга толкнули. И чтобы фужеры не бились, это делается в пластиковой посуде. Это опять-таки наша безопасность. О безопасности там очень строго и много говорят и делают. Да, разные вина, коктейли, там, э, в общем, там много, Но вот они это вот стоят, они еще носят на подносах, вот обслуживающий персонал, и еду, и спиртное, а мы там музыка, веселимся, танцуем, захотели выпить, вот видите, вот она сама вечеринка, все это в неоновых цветах, это весело, это здорово. Причем руководители э, Арифлейм, они с нами основатели, причем один у нас, другой на другом лайнере, потом на какой-нибудь определенной стоянке они меняются, а вот этот сам Афьокник сын, который... Э, как сказать, который унаследовал, так сказать, бизнес «Арифлейн», он на каждом причале переходил с лайнера на лайнер для того, чтобы с нами можно было общаться, чтобы мы их видели со всей семьей. Семью нам представили вплоть до правнуков. Вся семья была на всех мероприятиях, как на развлекалках, так и на бизнес-встречах. Далее далее о ну вот это называется тот ресторан про который я вам говорила Ужин на открытом воздухе но вот знаете когда сидишь кушаешь и смотришь как сзади вот этот след от лайнера да вот который он идет как млечный путь у меня лично всегда как только я любила вот здесь сидеть почему потому что у меня какая-то ностальгия о великой команде, о каком-то великом, и мне все кажется, я вот смотрю на этот Млечный Путь, и я вижу своих лидеров, которые также будут со мной, где мы будем веселиться, смотреть на этих дельфинов, мы будем, мы будем просто одна огромная семья. И мы старались всегда подойти вот именно к этому борту, чтобы было нам комфортно ну там поужинать, пообедать, позавтракать, что мы там делали. Вот. Для меня это было важно. Я уж не знаю, как будет для коллег, но я думаю, что к нам присоединятся именно те люди, которых мы чувствуем внутренне, которые также хотят быть здоровыми, богатыми и успешными». Далее. Это другие рестораны, закрытые, в которых... Да, Катяж. другие рестораны, в которых мы также обедали, но это уже закрытые, допустим, кто-то не хочет на ветерочке там посидеть, на свежем воздухе, ну, он свежий везде воздух, но я имею в виду, чтобы ну, не обветривало немножко, ну, каждому по-своему, мы практически меняли места каждый раз, но больше всего мы любили открытый, вот этот открытый ресторан. Итак, работа. На лайнере несколько конференц-залов. Да, мы, мы открытые любили, но были везде. На лайнере несколько конференц-залов, где проходили различные мероприятия, обучающие, люди делились опытом, люди рассказывали, значит, о том, как они работают, сколько они там званий открыли, как, ну, в общем, это была рабочая обстановка. И, конечно же, очень много руководства говорило о новшествах, о том, что они, значит, какие мероприятия, какие акции, что они для этого сделали, как они нам помогают в работе, что они еще для нас делают. Вот это вы сейчас видите два, как бы, как это я уже забыла, как они называются, как маячка, что ли, да, где переговорники, где говорят на, раз, на разных языках, а мы, вот спикер, допустим, говорит на английском, нам переводят на русский. Вот, у нас был один зал, Россия и Беларусь, там переводчик не нужен был. А там, где уже другие говорят страны, ну, допустим, монголы, монголы делились своим, значит, опытом, там, индонезийцы делились. Они же на другом языке нам обязательно переводят на русском. Но я хочу сказать, переводчики переводили на, сейчас даже скажу, на арабский Потом на Бахаса, болгарский, чешский, греческий, венгерский, китайский, монгольский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, испанский, тайский, турецкий, вьетнамский. На эти языки переводили специальные люди-переводчики, люди -переводчики, они нам все это переводили. И с собой, конечно же, компания возила вот этих всех переводчиков. Далее я вам покажу, что что она еще с собой возила, это для вас будет вообще э, как бы нонсенс, я думаю, такой, да? Вот сейчас я с вам, вам и расскажу. Мы испытали потрясающие вечера с приглашенными артистами на, бор, на борту лайнера. Всех наняла компания «Арифлейм». Значит, составик, который которой вот группа, не могу по-английски прочесть, кто грамотный, прочтите, как это по-английски. Я, как начитаю, вы смеяться будете. Да, в составе которой было четверо мужчин. Они создают музыку из подручных средств, из мусора и поют, а, а устраивать настоящую клоунаду. Эти ребята просто шикарнейшие. Это каждый вечер нас развлекали. Был у нас мюзикл. Концерт, который принес нам чувство эйфории, тепла и любви и сладкого чувства. Это было, это было все для нас. Это все, все для нас. Выступали певцы, танцоры. Там такие были, как вам сказать, представления, что казалось, ты попал. Ты попал куда-то в неведанное. Понимаете, это, это, это настолько завоевывает, завлекает. Вот. Потом также был ведущий мах-иллюзионист, он тоже нас развлекал. Вот. Потом э, еще один был мюзикл. Это тоже участвовали танцоры, но это уже были исполнители лайнера. То бишь, на лайнере всегда есть какой-то мюзикл. Но компания Reflame докупила еще мюзиклы, э, которые участвовали. Потом, значит, вот этот. Э, еще был другой мюзикл, это «История искателя жемчуг, жемчужин Сэма». Ребят, там, ну, конечно, это все было графика, там все это как бы электрона, но акула плывет, этот мальчик погибает, как он там умирает, потом как он... Ну, это спецэффекты были обалденные. Это этот Сэм, который попадает в бурь и оказывается в пустынном далеком острове. Там он побеждает тирана, чтобы завет любовь в своей жизни. Ребят, мы сидели, они все говорили на, не на нашем, не на русском, но было все так понятно, и как они пели, ну, в общем, переводчик там не нужен был, переводчик там не нужен был. У нас, мы постепенно вам ролики эти, вот Катя хорошо меня комментирует, помогает, у нас мы постепенно все ролики, там 150 роликов мы наснимали, и мы постепенно вам все переработаем, обязательно покажем и расскажем. Как это было? И вы такое общение, что побыли с нами, но это мало, нужно больше, нужно, нужно потрогать, попробовать. Вот это тогда будет э, впечатляюще. Итак, что же здесь у нас? Это я, наверное, перепутала слайд. А, нет, не перепутала. Итак, наши развлекалки, мы плывем по морю. Все это замечательно, и мы приплываем на остров, греческий остров Миконос. Что же такое Миконос? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь слышал о Миконосе, об острове Миконосе, о курорте Миконоса? Ребят, скажите, пожалуйста, а я вас пока познакомлю. В самом центре греческих островов расположился Миконос. Центр Кекладского архипелага. Это место славится богемной атмосферой, ночными развлечениями, удивительной кекладской архитектурой и великолепными пляжи, пляжами, которые превращают путешествия по острову в невероятное приключение. И не поверите, мы испытали все, но мало, это был всего один день. Это был всего лишь один день. Здесь мы посещали разнообразные мероприятия. Вот далее я сейчас посмотрю, какой у меня файл. Да, смотрите, сейчас вернусь, наверное. Вот здесь на карте видно, видно что лайнер стоит. да? Вот лайнер к печалу подойти не мог. По той простой причине, что, наверное, не позволяла глубина. К нам подъехала, подплыла, или как, подошли, не знаю, как правильно выразиться, значит, порядка 40 катеров, которые посадили нас и повезли к вот этому причалу. Вот видите, причал такой вытянутый, вот здесь вот причал. И повезли нас к причалу. Только мы ступили на причал, нас встречает... Люди а, в греческих и национальных костюмах с музыкой. Компания «Альфлейм» со своими а, этими партнерами а, значит, также нас встречают веселыми улыбками. А, нас высадилось на этот остров а, больше 6 тысяч человек, и каждому в руки дали а, очки. И уже забыла еще, что там не один предмет нам в руки давали. Сам остров, если поперек, можно перейти за час. Вдоль не знаю. И по всему острову звучала музыка и развлекательные мероприятия. Такое впечатление, что весь остров пел и плясал от того, что компания «Арифлейм» именины, как я называю. да, Мы здесь на острове испытали очень много различных ощущений. Мы здесь на острове... На этом же острове записали невероятный ролик, который будет у нас рекрутируемый, мы потом его предоставим, как обработаем. Мы здесь на этом острове купались, мы здесь на этом острове развлекались, танцевали, нас обучал один не лидер, а он как бы специалист по танцам, забыла, как тоже правильно это сказать, специалист по танцам, он только на английском, но мы его четко понимали, и мы там танцевали немую дискотеку. Это был такой шок. Как слышишь музыку только ты и смотришь, каждый человек слышит ее по-своему, каждый по-своему танцует. Да, видео тоже есть. И это была и на лайнере такая дискотека, но я лично про такую дискотеку увидела и услышала первый раз. И так вот мы на острове. Значит, вот эти мельницы, вы видите, там, у них теперь уже, конечно же, как э, древние, так сказать, строения, где люди Теперь туристы приходят и смотрят. Само, на самом острове высоких зданий нет. Выше, чем вот эти мельницы, практически нет. Очевидно, здесь сейсмическая зона очень опасная. Вот. А там, где очень-очень много народа, там дальше, выше, вот там проходили первые танцы. Если перейдешь на другую сторону острова, там учили греческим танцам. В общем, развлекали нас как могли. И мы от этого получали огромнейшее удовольствие. Просто понимаешь... Что тебе предоставляют все. Главное, ты, захот... ну, ты будь успешным, и у тебя будет все. Вот так это американские асмы. У каждого знаете, что у всех есть асмы, которые вам помогают в работе. И вот это американские асмы они всегда наши асмы со всего мира, которые были, вот со всех 58 стран, которые были. Они все с нами работали, они все нас также помогали нам сориентироваться, отвести, подвести. Мы задавали вопросы, и практически все ас мы знали, даже если он не понимает, если он не, не русский, вернее, он не они практически все знают все языки, чтобы могли с нами общаться. И вот как только мы увидели вот такую голубую трафареточку, рекламы, мы можем подходить и задавать любой вопрос. А здесь я сижу в очках, которые нам подарили. Это мы с Катей на Меконосе зашли в ресторан, где у нас над головой висят э, гранаты. Чуть-чуть подальше там висят мандарины. Это, ну, это очень интересно. Три языка, Катя. Кроме, кроме, родного, а, кроме родного еще два языка. Да, один родной и два языка. На работу устроиться астмам не так-то просто. Мало того, что они знают языки, еще. Если у тебя фигура не позволяет, вернее, если у тебя фигура немножечко как бы расширенная, то пока ты не приведешь себя в порядок, на работу тебя не берут. А компания Reflame предоставляет всю информацию, как тебе себя привести в порядок, понимаете? Э, да, wellness, фигура позитив, улыбка. Чтобы не было такого, что он сидит, глаза наморщил, «Ну ты че тут пришел вопросы задавать?» Нет, такого нет, там все только на позитивах. Причем они вместе с нами. Нет, асмы не являются консультанты. они не имеют права быть консультантами, они только наемные сотрудники. вот. И что-то еще хотела сказать, уже как бы выскочила, ну хорошо, вспомню. Вот. И значит с астмами, да, причем они первые высадились на остров. И вместе с греческими людьми, которые в национальных костюмах нас развлекали, они тоже самое танцевали и плясали до 10 вечера. Танцевали и плясали до 10 вечера вместе с нами, со всеми. Это входит в их обязанности, то бишь сеять только позитив. И вот он сам Миконос. Вот тут вы сейчас будете немного смеяться. Это в старом городе, вот такие у них двери. Да, вот такие двери. Мы снимались, ну, конечно, мы много прикалывались, ну, как бы настроение-то какое такое, ну, как сказать, интересное, да. Это дворик, это дворик одной семьи. Это тоже из, да. тоже из старого, как бы так сказать из старых построек, вот, и вот такие красивейшие цветы, там располагаются кругом, ну, естественно, растительность там другая, не такая, как у нас, вот, и вот мы на немой дискотеке, обратите внимание, мы тут все, мужчины, женщины, мы все стоим в наушниках, музыка уже начинается, и мы решили... фотографировать и снять небольшое видео здесь мы снимаем а вон сзади сзади, видите, два наших лайнера и там котерочки видно еще бедают возят наших э, коллег и кается но ну, я по-другому не могу я и так уже на аудио перешла так далее О, а что же мне делать далее может я быстро говорю Ну, давайте я остановлюсь. Так. Итак, коллеги, как слышно? Заикается. Скажите, пожалуйста, заикается? Нет? А, ну отлично. Итак, мы остановились. Это я вам показываю, значит, на миконосе. Компания, вы напишите, а, пока нет, да, пока не закатит. Компания Арифлейм продун а, практически до... миконосе. А? а, вот, которые, чтобы мы отдыхали. Ага, наделали настрой, не говори. Чтобы мы отдыхали на миконосе. Вот мне еще интересный факт, возможно, Катюша вам уже э, писала: значит, из Хабаровска, э, российские, э, по вине авиакомпании, э, значит, не смогли э, вовремя прилететь в Рим, чтобы успеть на лайнер. Они созвонились с руководством, и руководство. Оплатила им два дня проживания на Миконосе для того, чтобы они нас дождались и поместились, ну, то бишь, и потом лагере Ребят, как вы думаете, как ли это было оплатить самый лучший в мире и самый дорогой курорт два дня на два человека? И она не бросила людей в беде, она не сказала, ваши проблемы. И вот так все решаются проблемы, только в положительном. Только в э, позитиве решаются все проблемы, которые возникают. Так, хуже стало, ну, вообще слышно или как бы нет? Ну, других настроек я, наверное, уже просто не смогу сделать. Да. Мы с вами продолжаем, пыл такой у меня сошел, далее мы здесь же на Миконосе, нагулявшись, пошли купаться в Средиземном море. Ну, рассказать, как это прекрасно, как это здорово, особенно, когда ты наблюдаешь, как стоят, тебе ждут лайнеры, Вокруг практически все орифлеймовцы, они набегались и прибежали полежать, позагорать на этом прекрасном песочке, Но он крупноватый такой песочек, но очень приятный. И, естественно, когда наблюдаешь за пансионатами, или я их называю пансионаты, ну, или базы отдыха, когда у них база отдыха на 6, на 7, на 3 человека, понимаете, это дорогостоящее удовольствие. И у них море, вернее, в бассейнах вода морская. Вот это очень много значит. Вот, и далее. Нагулялись мы на Миконосе и... Наш маршрут лежал в Турцию. В Турции мы, с вами, мы посетили без вас пока. Это город Кушадасы. Я его постоянно плохо повторяю. Кушадасы. Там есть еще город Эфес. Это древний город, который мы посетили. Опять-таки, эту экскурсию нам оплатила полностью компания «Орифлэйм». И в этих кушадасах, как только мы открыли глаза, мы находились в порту. И обратите внимание на это. Катя показывает, вот там вверху написано «Орифлама», как это «Голливуд». Вот точно так же. Коллеги, если бы вы видели, как нас встречали... Когда мы вышли, шли вон к тем автобусам, вон автобусы, видите, 150 автобусов подали нам для того, чтобы нам сделать экскурсию по куда, Кушадасам и увести в город Эфес. Я хочу немножко сказать про Эфес. Эфес – один из самых невероятно сохранившихся древних городов мира. И здесь очень много достопримечательностей. Здесь очень много рассказывается о том, как люди жили, о том, как они там вот эти вот, с, как бы, в этих амфитеатрах больших, там у них была, когда если приезжал их руководитель, да, то бой с быками был. Ну, в общем, было очень интересно. Мы обязательно, конечно, посетили, но получилось так, что мы немножечко, опоздали, со временем перепутали, но таких, как мы, опоздунул, был целый автобус. И, естественно, нас тоже возили, я позже покажу, рассказывали показывали. Честный факт, сейчас если мы к нему подойдем, чуть позже тогда расскажу. Вот так автобусы нас встречали, и на автобусах было написано, какой тут язык чтобы человек знал, подходит к автобусу, где будет у него экскурсовод, говорящий на его языке. Этих автобусов было много разных, и в каждом автобусе, в каждом сиденье обязательно была вода. Компания и тут подумала, ведь очень жарко, а у нас водный баланс не должен нарушаться. Ваше здоровье с вами. Помимо того, еще в автобусе есть холодильник, там еще очень много было воды. Это не говорит о том, что ты выпил бутылочку и ты, тебе достаточно. Вот Компания думает обо всем. О том, чтобы наши глазки не болели, очки, там водичка, там значит бутерброд, там еще что-нибудь. И вот он, значит, Эфес, город Эфес. Здесь очень много достопримечательностей таких, но я, как всегда, как выбираю такой значит, момент, и мне это всегда очень нравится. Вот слева, вот здесь, где вы видите пальмы, вот здесь жили люди, ну, как бы скажем, богатые. А вот это двухэтажное здание – это библиотека, и богатые люди всегда ходили читать в библиотеку. Но им не чужда была любовь, которая на стороне. И в библиотеке был подземный ход, вот справа вот здесь был дом любви. И они туда потом ходили просто, удовлетворяли свои как бы потребности. Но мы очень смеялись над этим, потому что это практически, как я называю, начисто трохи. А сейчас почему-то говорят, что это стыдно. Ну, не знаю, возможно, это и стыдно, но этот вопрос был такой. Да, это самая большая библиотека античного мира. Это там, вот Катя правильно пишет, 13 тысяч с или как они называются там в общем это огромнейшая, кстати вот эта вся библиотека она вот эта библиотека афродиты она еще до да, хранит и далее что мы с вами э, будем видеть в Кудаша, куда, нет, это в Эфесе уже было. Это 35, э, э, значит, это вот 35. Это турецкий э, переводчик, который говорил на русском. Он населил, рассказывал о том, как он учился в России, как у него была подземная ловля рыбы. Мы очень долго думали, что же такое подземная ловля рыбы. Скажите, пожалуйста, кто знает, что такое подземная ловля рыбы? Кто-нибудь когда-нибудь знаком был с подземной ловлей рыбы? А? А? Давайте-давайте. Я вам сейчас расскажу, как надо рыбу ловить под землей. А мужчины у нас тут присутствуют, которые ловят рыбу? Я сейчас сказал, подземная охота рыбы. Да-да-да-да-да. Так вот, смотрите, он рассказывает. Приехал в Ульяновск зимой на обучение. Смотрю, говорит, машина подъехала. Вырыла какую-то ямку, продырявила, вставила туда какую-то палку и вытаскивает оттуда рыбу. Я, говорит, подумал, как же он земную рыбу ловит. Пошел туда, к нему и говорю, а как ты рыбу ловишь? Как это у тебя получается? А он говорит, да это же Волга, там вода. Я увидела, тогда. да. Да я, говорит, как быстренько сбежал оттуда, думаю, ну как это так? Мы же сейчас утонем. Это для него, конечно же, для южного, он вообще из Анталии, для южного человека, который никогда в своей жизни не, видал, не видел зимы, и вдруг тебе, Натя, еще и рыбу ловят. Вот, и звонит он своим родителям и говорит, я уже здесь, папа, умираю, здесь уже минус 30. Папа ему не поверил и говорит, ну если ты еще и разговариваешь, значит, ты еще живой. Мы над ним долго смеялись. Он, конечно, очень много рассказывал о Турции. Он интересно поведал нам всю историю Феса, о всех знаках, которые там были. Вот, пожалуйста, видите вот стопа? И очень сильно как бы стопа изуродованная. Катюшка свою ногу подставила и фотографировала. Это люди ходили в сланцах, они зимы не знают. Они ходили в сланцах, поэтому у них немножечко деформируется стопа. Но это указатель в дом любви. Куда ты можешь идти? Там есть женщины, они вас ждут. И мужчины знали, куда им идти. И естественно, они, как сказать, находили путь именно по этим знакам. Далее. Очень много благодарности было не только от нашего гида, но и от других турков, с которыми нам приходилось общаться. Кстати, турки очень много, очень многие знают русский язык и неплохо. Компания Airfly в этом году именно перед нашим э, туром, значит, э, посадила в одной деревне, заключила договор и посадила безвозмездно, то есть подарила. 50 тысяч оливковых деревьев. Это одно поселение, у них очень много уделяется земледелию, и основной у них доход – это от земледелия. И, значит, одна определенная деревня, она немножко бедствует. какие-то проблемы были финансовые, и компания «Арифлейм» решила им помочь. И они высадили, подарили, вернее, 50 тысяч оливковых деревьев. Эти люди будут выращивать оливковые деревья, а компания «Арифлейм» обязуется быть их постоянным потребителем. Вот сейчас вы как предприниматели скажите, насколько выгодный был договор компании «Арифлейм» С этой э, организации или с этой деревней. Насколько был выгодный? И предприниматели, вы поймете это сразу же э, с точки зрения выгоды, взаимовыгодный. У людей, которые вырастят этот сад, сотребитель. И у них сразу же будет товарооборот. Товарооборот сразу, это очень важно. Далее. Значит, ну, помимо всех интересных историй и всех остальных, мы там очень много развлекались, купались в Эгейском море. Мы очень много э, там э, как бы отдыхали. В Эгейском море мы тоже сделали еще один рекрутинговый ролик. И тоже мы будем с ним работать. Вы это еще увидите. И далее мы э, сели на, значит, лайнеры и поехали уже с Грецию в Афины. В Афинах у нас было огромнейшее мероприятие, которое называлось бизнес. Вот это флаги, которые, значит, распределение стран по месту рассадки вот в этом огромном амфи, э, э, в театре, э, вернее как, это как большой-большой, ну, как наподобие Лужников, вот, вот такой вот э, театр, где мы все размещались все два лайнера, и нам каждому было размещено, куда мы пойдем, и мы... Близки все расселись, распределились. Компания даже продумала здесь, чтобы мы никто не переживал и не нервничал. Это рассадка нашего лайнера, другого лайнера по другому у них предоставленная Вот. То бишь мы видим, где Россия и пошли с той стороны, где Россия и размещались, устраивались на свои места. Это все было продумано до мелочей. И у нас там, а, значит, лежал пакетик, где у нас было это яблоки, кончики. Водичка для того, чтобы мы перекусили. И вот в этом огромном зале проходила вот эта бизнес-ралли, где нам говорили и приветствовали людей, которые достигли высоких уровней, которые за год и 5, и 6 званий покрывали, и 2, и один, в общем, все. Добился успеха здесь, всех поздравляли. Очень много рассказывали нам о новых новинках, обо всем. Кстати, вот именно на народной конференции со второго каталога будет нам сказали мужская серия Novage по уходу за лицом. Это было настолько принято восторжением, потому что лидеров компании Reflame с партнеров уже 40% мужчин. Об этом нужно, ребята, говорить, потому что мужчины тоже стойны красиво выглядеть, здоровыми быть и богатыми. Я думаю, они должны понимать, что семью обеспечить, конечно же, сложно, но сделать семью богатой – это еще сложнее. Поэтому здесь все для того, чтобы мужчины могли это сделать. И вот это вот я вам фотографию поставила, представление том, вернее, где поздравляют нового президента компании «Эрифлейм». Это из Китая из Китая, у нее такая энергетика, такая молодец, и я сейчас забыла, какой там срок, но довольно быстрый. она довольно быстро вышла на уровень президента, там Китая бы не меньше, чем Россия, не меньше, чем Россия. И в званиях Россия, значит, опередила только на четыре звания, то бишь китайцы нас догоняют и очень сильно. Вот так, поздравления, шум. В общем, там это надо, это надо присутствовать. Если будет, не если, а компания все равно все это записывала, обязательно нужно посмотреть это мероприятие именно с их записи, потому что у них... Высококачественная аппаратура, когда они э, все записывали. На этом мероприятии нам представили э, всю семью офьёкников, всех продолжителей, продолжателей, вернее, э, бизнеса компании «Арифлейм», что «Арифлейм» никогда не угаснет. «Арифлейм» будет жить всегда, и значит наш бизнес будет процветать и расти. Вот таким образом нам показывали и рассказывали все на этом мероприятии. Вот посмотрите, вот здесь вышли на сцену, в данном случае, по-моему, Россия. Вот здесь вышли на сцену Россия, которых поздравляли с новыми званиями. Это столько людей. Только Еще очень интересный факт был, я не знаю, сейчас посмотрю, сделала я файл или нет. да Интересная информация была о том, что бриллиантовая конференция будет в Сиднее в 1919 году. Следующая конференция в Сиднее. Это банцы попасть туда. У вас все шансы, как на золотую конференцию в Мадрид, так и в Сидней. И один из менеджеров, который занимается именно международными конференциями, и специально изучил танец кенгуру вместе с группой, которая танцевала кенгуру. Это было танец кенгуру, это было очень привлекательно, интересно. В общем, я хочу сказать так, все руководители и главные менеджеры управления компании Reflame у них нет короны на голове. Ни у кого, ни у создателей, ни, ни, ни у основателей, всей этой менеджерской команде, которая занимает высокие посты в компании Арифлейм. У них нет короны на голове, надо танцевать, они будут танцевать. Надо со сцены сгрести, помочь э, эти блески, которые, э, по когда поздравляют, они и это делают. Надо нами вместе потанцевать, они с нами будут, надо вместе с нами пообщаться, надо вместе с нами пойти рекрутировать, они это будут делать. Они делают все, потому что они верят в будущее бизнеса. И в будущее компания Reflame. Может быть, это громкие слова, но эти громкие слова мне пришли э, к сердцу. В этом бизнес-рали. Вот здесь я поняла, что здесь самый надежный бизнес. И пусть мне сейчас хоть трещат, кричат, рассказывают о том, что другие компании. И в той компании надо быть первым. Надо быть не первым, а смелым. И предприимчивым. и тогда ты будешь везде первым, везде на высоте. Потому что люди, которые пришли два года назад, они уже достигли таких высот, про которые некоторым и не снится, те, которые пришли два Здесь нужно только работать, не жалеть себя за то, что ты такой несчастный, у тебя нет того, у тебя нет этого. Здесь только работать. И, конечно же, у нас замечательнейший ужин в ресторане. Это уже на последнем дне, когда у нас э, последняя ночь, когда мы находились на лайнере. Вот все двух, двухэтажный этот ресторан, и значит там э, оперные артисты, и это было так интересно. Один партию поет, а другой на другом углу, ну на другой стороне зала поет. Потом, пока тот поет, он перемещается в другую сторону зала. У нас есть ролики, мы это разместим. Это было просто шикарно. И каждый э, человек был заворожен, ну, ну как, бы, как бы, было это так интересно, э, все слушали, вставали с места, аплодировали. Вот, и, и значит, э, в этом, э, как бы сказать, э, после заключительного ужина была вечеринка снова же там же на лайнере, на той всю ночь, и ночью был э, фейерверк. Посреди Средиземного моря идет два лайнера, а между ними этот дрон, два рона летают, и прекраснейший фейерверк выглядит. Ребят, в Валенсии, когда отдыхали, был фейерверк, значит это, салют, вернее, был, а я фейерверкаю, салют был минут 15, там такой красейший. Здесь... Посреди моря я не думала, что могут делать какой-то салют. Они сделали такой красивейший, причем и дрон или так. Это было так красиво, так захватывающе. И все мы на вечеринке, кто плясал, и, конечно же, покачили снимать. Да, у нас тоже там немножко есть видео, мы а, покажем, сбросим это видео. И вот, вот на этом у нас заканчивается наше путешествие. И мы в полной эйфории, послаждения отдыха, приехали, чтобы снова продолжать работать и снова с вами пообщаться. А нас еще с вами, помимо бриантовой конференции, Ждет золотая конференция на следующий год, и у вас еще не все потеряно. И все можете спокойно выйти на эту конференцию, и мы все дружно поедем в Мадрид. Итак, уважаемые, скажите, пожалуйста, вот что вы сегодня узнали, что вы сегодня поняли. поняли. Вот какие вопросы, может быть, возникли? Конечно же, если говорить о полностью о нашей поездке, то это можно говорить часами, можно говорить очень много, но все не передашь и не расскажешь, пока ты сам не попробуешь, пока ты сам не поглядишь. Все пропадает опять, да? Вот, говорю, говорю и зря. Борю-говорю, Иван, вы... скажите, пожалуйста, какие возможности, вернее, как, хотелось бы вам побыть на этом лайнере? Какие у вас вопросы? Что бы вы хотели? Готовы ли вы с нами дальше продолжать, чтобы работать так, чтобы попасть в Мадрид? Чтобы можно было квалифицироваться, иметь достойный отпуск, который заслуживает э, успешный человек встретиться в Мадриде, это ну, просто, просто, я не знаю, я думаю, что в Мадриде будет не менее увлекательный отдых, не менее увлекательные э, разные, там походы и все остальное. Итак, пока вы пишете и задаете вопросы или отвечаете на вопросы. Я, наверное, выключусь, потому что школа записалась, наверное, кусками. Ну, ничего. Опять сделала не так. Вот она, видео включилось на РТС. Да. Я включаюсь, видишь? Разреши, что заработал? Ну, флеш плавер это на мозили, она этом-то я делала can... <Cause> на его на хроме. Ну, тут настроя... Почему-то... А, двое уже тоже вышло с чего-то. Ты сейчас видишь види, меня? Я вижу, звук идет. Okay. Ага. Так, делаю закладку тогда. Ну, сейчас я гляну. В настройках мы... Да. Flash. Ага. И микрофон сразу написан, и все написано. И микрофон написан, все написано. А то не было ни у микрофона, ничего. Да, да, да. Так, ну ладно, давай. Ага. Пока. Валя, тут хоть лоб не кричи.